привет друзья сегодня отправляемся мы с вами в деревню понарина посмотрим кто здесь живет сколько домов и как им здесь живется вперед идет заросшая правда но кто-то здесь проезжал сейчас посмотрим куда он нас выведет вот дом друзья машина стоит Так, здесь кто-то живет, сарайчики, здесь даже собаки есть какой-то. никого не видно, вот кто-то есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Фильмы снимаю про вашу деревню. Ну, что вы тут как называется деревня ваша? Панарина. Вы давно живете здесь? Да, всю жизнь. И зимой живете здесь? Живем. А как э, топитесь, отопление какое у вас? Дровами. Газа нет природного? Нет. А вода? Вода есть. Водонапорная башня? Да. Сколько вообще? Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вообще домов жилых? Постоянных? Да. Нет. Практически нисколько. Как ни сколько? Ну один, два, пять. 5 ну сейчас, сейчас постоянно пять живут. Ну это летом, да? Да. У них дашники четыре дома летом бывают. А, а зимой? Зимой дашники И Сейчас мы вот тоже на зиму уезжаем. Тоже уезжаете? Да. А вообще раньше много домов было? Раньше было 35. 35 домов? Да, на да вот там, да, машину оставил. сюда не проехать. Я снимаю фильмы про деревни. Про деревни? Да. В зимнее, в зимнее время здесь никто не зимовал, вообще ни одного дома не было. Ой. Потому что есть, здесь дороги здесь нету, тут подъезда нет и погоды. Но зимой дороги сюда не чистится, никто ничего. даже сейчас вот в летнее время то он, чтобы проехать до, до центральной усадьбы. Там вот такие колеи. Скажи, вы ездите, все заросло. Ну вот так вот, е, так, то коснем, а то так -то вот. Я сейчас не скажу, да. коснем, то есть, я езжу и скажу, коснем траву. На тракторе? Да, вручную, на тракторе. Ну. Трактор. Вот Стойте, нахер, на тракторе нет. <coughs> нового, нет. А -а. Русско-народный. нас есть не, не трактора уж такой вот, как кафос развали. У нас Было две да. лошади в последнее время. Но сейчас вот сосед умер, тоже вот лошадь у него была в прошлом году, они продали. И все. На той стороне тоже жил, тоже мужчина. Сейчас он уехал в соседнюю деревню, там крови, но ну, у него зрение, там он вообще почти не видели, уже за 70 лет. Ага. Тоже. Но у них вот лошадка еще осталась. Там, ну, там два дома там дальше еще по дороге. Там сейчас, там вот 4, глотово. А, Глотова, да? 4, там тоже там два дома. Ага. Все, там как будто они и то, тоже ну, вот. Это, это дащик, ну, была... один датчик, да. он а сказал, последние лето я все а уже больше тоже, ну, как бы тоже пожилые уже. Тоже там тоже у мужа инсульт был у нее. То есть как, это... как бы уже нет. Угу. Вот. Я не знаю, там что-нибудь хоть башни-то сделали, нет? Насос, да, вода. Насос Ставим. вроде поставил. А, та, так там тоже ни воды, ничего не было, тоже так короче. Все. Ну и воды-то недолго не было. А ну все. да. У нас да. пока насос работает, башня работает, вроде еще более еще более или менее так. Ну вы сами смотрите, ну, да, она... Сани? Ну, ну другой, да, сами платим, да, кассе, за, а за воду. Смотришь, а нынче качали, другой день уже нету. Уже Прорывы тоже, много дорогой, прорывов. И уходите у башни там, или уже куда набрасывание. Она и башня на, вся уже загнила уже, поэтому вода уже она набирается, и тут вот уже, если выключаешь, она через... уже... Но уже какого года башня, башня это? Ну, примерно, знаю, мам, в каком году проводили воду-то? 70 какой-то, наверное. Где -то... Ну, где-то, может быть, 74-й год примерно так, где-то. То Почти что уже 50 лет. Свет дали только нам в деревню. В 65-65 году свет проводили. Mm -hmm. А тут уже в 1972 году уже ферма поставила скотина, и тут уже воду только что. Ну, значит, да, где-то в 72-й, mm -hmm. может, где-то где-то так примерно. Понятно. 50 лет уже башня стоит, да, уже вся уже заняла снизу, там здесь уже просто прется вода с этих сторон. Ну, никто ее ремонтировать не будет. Так как-то так. А я по деревне, а я все, этому, хочу туда, этим, как-нибудь, депутатам, Думу написать письмо. Думаю, Путину. Посмотри, как вот мы, ну уж какой год, без хлеба, без, этого воды тоже так-то не было, насос сгорел. Мы сами пенсионеры, У нас тут 10 человек что было, собирали, чтобы насос купить. Угу. чтобы нам дали. На воды не было. На сельский совет. А сельский совет mm. нет денег совете, не на что покупать. Вот так он Слишком нам. Маленький сказал сказал маленькое-то, да не хватает. Вот мы набирали, давали, по, собирали по 30, отдавали. Mm. И, и он там тысячи <coughs> добавил. Я его купил, сказал, что на ОС. Сколько он сказал? 35 25 на 10. 35 тысяч. Помню. Понятно. Ну так вот через день, через два включает, так вот, вот набираем, набираем ведра и прочее, так да, все это. Бедоны. Mm -hmm. Все, что можно, кулеры. А вы раньше где работали? На ферме. Здесь ферма была? А как да, была. Одна на ферме. Мне 38 годов одна ферма доярки на это 70 какого у нас? 70. Я уж пошла работать только хозяй. На телятник со школьной скамьи. 14, ну, 14, 14 лет. Нет, кончила. Как мне в 14 лет? Нет, я 7 классов кончила. Я в 58 -го году. с 58 -го года, в 95-й год, ферма, уже на севере. Еще толку. Ну, пенсия, наверное, хорошую получается. Да, конечно, только ты вот сейчас стали. А то начислена пенсия была 370 рублей когда пошла на пенсию. часто стали прибавлять, И сейчас прибавлять, прибавлять сейчас, да. С прибавкой, с прибавкой. По возрасту а с... угу. уже возраст 82 года, поэтому пенсия да, прибавила. А то а получала так-то, я не знаю до какого. До 2017 года получала 6 тысяч. Но хватает вообще пенсии на жизнь? А, ж, сажай картошку, морковку, свелку, хватает. То, что ж тебе? хватит, где хватит, не хватит, Куда ну во дорогу не, не сделали вам в советское время, да? Нет. Точно дорога. Тут в советское время поначалу строить. И дома, опять домов построили. И водой по магазин побещали, нам построить тут. Ну, тут все как народ был, деревня шел. Ну, деревня была, да как, как будто бы еще немножко было. Человек да. шел был. Uh -huh. А потом был свой... закончилась эта... Горбачевская перестройка, началась, и все. И стройка кончилась. И дома, и люди, которые приезжали с Ростана. И побудут побудут. И школы школу ходить за пять километров. Пять километров в школу ходили. Ни магазина, ничего нет. Мы жили всю жизнь пожили. у нас не было ни магазинов, ни. Раньше просто в советское время просто здесь был, как бы было, здесь был свой, свой тракторный стан, свое отделение было, поэтому была техника, как бы, ну, и зимой и чистили дороги, mm -hmm. как mm -hmm. А как все закончилось, как все, вот, в 90-х годах все развалилось, а ничего колхоз, не стало, колхоза зачем? не стало Это и все. И... В году все закончилось. По... ничего, все закончилось. Планировали соспешную дорогу, там они где-то да, вот, как раз где наверное, ну, вот 90-й год. Проект был, тут начали вроде это, градировать, тут что-то там это, разметки делали. А потом все на, на этом дело все, пошла перестройка и все. <связать> все перевернулось в стране и все кончилось. Казахстаны приезжали, семь домов здесь построили, но люди пожили, наверное, года три-четыре дома. Да, только группе да. только а эти-то все погоды. Да, все только, ну, года три пожили, да. колхоз развалился и все, ну, работы конечно, негде. Я приехал, у них пять человек детей. И дети тоже, да. В школу надо было. как ходить? А то, успешно. <связать> <-у -у>. <связать> <связать> так они уехали, наверное, у кожен, то ли у Черенка. В район они уехали, да, в Тульскую область. Да, туда уехали. Если бы, конечно, тут и воду провели туда, сделали воду, два года сюда провели воду, уже начали строить, там еще, наверное, дома 4, фундамента. Ну Скоро, да, где? там планировали вообще строить 25 домов, чтобы да, водить. Да. У -у -у. Только 7 построили еще. А На и этом и сейчас кончик. уже, которые, как мы тут жили, уже 9 ночек поумрили. Так что как-то так. Ну, вообще, жизнь-то довольна? Довольно, как бы. Довольно. Я вот работаю в Москве, тоже я по вахте езжу, ага. тоже 15-15 работаю, как будто уже с 2005 года в Москве. А так здесь нигде работать, да? Да, да ну, у нас, ну, у нас даже в Орле даже самому особо работы не найдешь, а у нас в районе, в на вообще работы нет никакой. Угу. Есть копеечная работа на, на 15 тысяч. На, на 15 тысяч? За газ, за воду, да. машину. Одна, бензинка, одна, одна коммуналка, ну, только вот то особенно нет, в зимнее время, там за, за газ заплатить, за свет. Напитали. На да. А что купить такую тряпку? Так что ну, как-то так. Так, так живем потихоньку. Да, ну спасибо, ты так сказал то самого. Еще сейчас установка такая. У него войны не было. Вот. Спасибо, очень Пока. Понятно, ладно, пойду подальше. Там есть а еще, да? да? Там есть, ага, спасибо, счастливого вам. Да. Собака. Еще домик. Не видно никого. По-моему, закрыт. Там внизу, друзья, по-моему, пруд. Вот еще дом старенький. Здравствуйте. Пару вопросов задам вам. Как живется? Лучше всех. Лучше всех. Ну, как может житься? Магазина нет. Так. Вода с перебоями. Так. Ну, как может житься лучше всех? А топитесь чем? С дровами. А вы постоянно живете здесь? Ну, почти. Наверное, собираюсь уезжать, наверное. Уезжать? Куда-то надо перебираться, где получше, дорога есть, сами знаете, а вы на машине? Да, да, да. А это сейчас попали вовремя в дорогу, ну, в смысле, в погоду. Ага. А то у нас тут ни, ни с одного края нету. Не подъехали? Да? Не подъехать, ни кругом, не, не подъехать кругом. А продукты где берете? А это тоже так, вот сегодня приехал сын к женщине, сейчас ага. поедем. За, прям за пенсию берем продукты ну и потом кто-нибудь приедет, а -а -а. прикажем ли кому перекажем, как. Ну так приезжают родственники, ну все равно сам А будет. вы так давно живете здесь вообще? С 1966 -го года. -го. Школа вот рядом была, два года ходила в школу, а два года первый-второй класс ходила со Аскородного. А школа где была? Вот, вот, вот эта школа? Вот, вот это рядом школа была. А -а -а так вот. Деревня-то была хорошая. А сколько домов было? А в 90-м году, в 91-м году было 33 дома 33 дома. Да. А работа была здесь какая-то? Ферма. Ферма? Ферма. Ферма. Ферма коровы, овцы, лошади, телята. <coughs> вот. Ну, я ходила на почту, наверное, на работу, потому что детей в школу осталось. А -а -а. Ну, как вообще жизнь? Да ничего. ничего? Копаемся. Нет. Вы пенсию получается? Нет еще? Да. На пенсии? Да. Хватает пенсии? Да, маловато, конечно. Маловато? Туда-сюда и пенсию. Все равно пусть свое в деревне все, все равно все покупаем. Все равно что-то что... угу. Все, еду, все. Ладно, все, спасибо. А там дальше есть кто живет? Денис! А? Денис! Здравствуйте, я фильм снимаю про деревню. А у нас как бы и деревьев-то уже и нет. Ну, мне уже да, рассказали. А вы как здесь постоянно живете, нет? Нет, ну как дачник. На даче приезжать? На лето, да? Ну да. Ага. Снимать ну... особо здесь нечем. Красиво так, в принципе, но а поглядеть-то людей нет. Как вообще, властью удовольна? Нет. Нет? Что не так делают? Ну, чем мы будем довольны? -то? Вы сами знаете, что у нас творится в стране. Ну, каждый по-разному говорит. Ну, я не знаю, что он творит, что говорит. Но... Видите сами. Здесь раньше ничего такого не было. Вот, пожалуйста. То, что можем, сами косим. Угу. А раньше и скот был, все было. Сейчас ничего нет. Ясно. А на той стороне тоже кто-то живет? Ну, да? Вот домик. Вон бабулька ходит. Сейчас пойдем на ту сторону там. Говорит, бабушка еще живет, посмотрим, просим ее как жизнь. Здравствуйте. Вы постоянно живете здесь? Вот постоянно. Можно спросить. Здравствуйте. Кино про деревню, про вашу снимаю молодцы -то. расскажите что-нибудь хорошего Ой, или плохого как живете как хорошего сказать мучимся и замучились по работе в труду вот видите по и стала вижу сломал горб весь ведрами мешками сколько вам лет 82 82 исполнилось. работали где и за яркой и за овцами ходила и за телятами ходила, ну все. Вот здесь фермы были, да? Да, фермы были, водцы были, и коровы были, уручную доили несколько лет. Потом мы сделали это доильный аппарат, уручную доили. Ездили у поля, возили с собой фураж, ага. воду, мешали болтушку, и там у поля кормили коров и доили. Вот такую жару подой там ну, туда да. везли с собой. Мы учились. Воды не было. Колодец воды у нас тут, вот колодец недалеко. Фирма там была, на той стороне, вот туда. Ага. Вручную я в воду это, черпали, коров поели. Не успеешь ведро вылить, они уже выпили. Вы только вынес из колодца, колодец весь вычерпывали. Вот. А так деревня большая была? Да много. Это уж мы-то когда были, поменьше. А как по старину говорят, туда мог 60, наверное, было. Ага. Сейчас там как от конца все дома вот были и туда еще были и то на той стороне туда дом и туды все, а сейчас осталось вот, ой, на зиму вот меня племянница берет, вот два года я в ней зимую. Ну, зимой здесь говорят не зимует уже никто, да? Да вот две зимы теперь никто, ага. не одну, одну. Я уезжала вот две, два года. А вот тут мужчина жил, он жил только вот, ну, одну зиму прошлую, его не, нету, он угу. Вот и Что, что сказать-то, ой, ой, потрудились, коров подоили утром, пришли, позатыкали, и свеклу давали нам еще, Поводь. По, по, да, свеклу полим до обеда, в обеде идем коров доить, колхоз, после обеда идем опять. Синокос пошел сено косить. Uh -huh. До обеда это, придем, до обеда косим. Вот, после обеда надо сгребать, высохло сено. Вот так. Посевной не хватало люду, Эти посевная была тогда все на лошадях подвозили семена эту. Мы корода или сами привозили корм, uh -huh. давали солома и за сами ездили сами до ярки. Не хватало людей. А теперь это Какие остались, негде работать. Понятно. Вот что. Ну, а так вообще довольна жизнью? Ну, так, как сказать-то. Пенсию получаешь хорошо, дышат. Вот дети приедут, привезут попить, поесть. Хват, хватает пенсии? Хватает. А, хватает. Хорошо. Ой. А почему деревня называется так, Панарина, не знаете? Сама не знаю. хватит наверное, какой-то был этот барин, либо либо его фамилия. Угу. У нас там на той стороне школа была. И там были дома, называли Барский двор там. Ага. Барский дом и Барский сад там. Угу. Был над прудом. Там жили. Чего не хватает в деревне? Да чего-то так все хватает. Что хватает? Некому теперь только работать. Зарод вот посадили немножко. И теперь все, последний год не будет. Техник никакой нет в деревне, лошади нету, трактора нету, угу. не ни, ни пахать, ничего не делать, все ручное, теперь и не будем сажать, я никакая, ничего не помогаю, вот, такая-то моя жизнь прошла. Ладно, спасибо за рассказ вам, здоровья вам. А вы подфотографируйте, да, теперь будет там еще известно. Ну, конечно. Вас все увидят. Да? Да. Ну, мне тогда так-то фотографировал наш председатель Совета, наверное, как-то фотографировал. И, наверное, не подал ватку. Ватку? В Косаку или... Не-не, я Есть? с Москвы. Сами с Москвы да, даже? Да-да. Ой, как они приехали сюда. На машине, я вот на той стороне оставил машину. А де... Здесь не Здесь не проехать И Никого нету? Да вот, дети приезжать, бедные ему отдыха нету, работать... Вот все косить вручную и уже три раза вот окашивать. А так вот уже и там кругом все окашивается. Вот ниже сада тут все все окашивает. Все окашивает. А то все заросло бы тут. Ну Я да, уже говорю, ну. вот помру, все зарастет, все зарастет тут. А. Ну, тут дети, дети будут ездить. Да а что они будут сюда -то ездить? Огород сажать. Ой, Не будут? Да ну а, а с чем сажать-то? Я говорю, не лошади, не трактора. Ну, Уху. сейчас же есть эти. Вот посадили. М Мотоблоки. Нет. посадили вот, ручную перепахвали. Один везете, другой сзади за этой железкой. Ну понятно. Как саха, не как мажу дети. И сыну одному тоже уже 60 лет, он больной, болеет. Другому уже на шестой десяток идет. Он уже сами на себе. Спасибо, здоровья вам, до свидания. Спасибо вам, что приехали. Вы бабушки-то были, там бабушка у нас одна живет. Наверное, был. Не знаю, я. Да, на краю одна самая. Тоже такая чуткая. А, а у нее сын, да, к ней приехал? Да, да. Да, да, был, был. Ага. Так, друзья, вот еще домик. Бабушка сказала, что здесь никто не живет. Смотрим колонка стоит Это вода есть интересно а нет она сломана сломана такой домик сараечка на замке там еще сарайчик. Здесь тоже давно никого не было. Дом на замке под номером 6. Такой домишка. Маленький, неплохой. Здесь сарайчик закрыт. Тут идет дорога, куда идет непонятно, а, тут еще один домик, все заросло, крапиво сейчас попробуем через, через дебри пролезть. дом, друзья, он уже развалился. Шифер кто-то снял что ли? Вот такой домик небольшой совсем малюсенький разваливается такая вот деревня, друзья прошли мы все жилые дома и несколько нежилых к остальным подойти невозможно, потому что крапива выше меня ростом подобраться нельзя поэтому Сейчас посмотрим на них с высоты. А так все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч.